Супер Дэнди Быстрее Так, сейчас, конечно, чат не могу чат. От души за донат Привет, брат, как дела? Го один на один? Айди миллиард девятьсот восемнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот десять Да, сейчас пойдем. Ты же пришла тоже комнату с тебя. Чем говорить? Все, давай, погнали. в любом случае должно залетать у него пинг я не знаю как это ну ладно, пофиг <coughs> забьем То, да блять монитор это сделать вот чуть-чуть вот так вот теперь я могу чуть-чуть дальше а то я не могу дальше Что-то не то. <clears throat> Блин, я уже устал, нифига у меня руки не умели Ладно, пофиг, я понимаю То, что он нормально играет Так лень, конечно Блин, так, так охота байтить, конечно То, что он закрывает, мне вот это вот не нравится Типу, гаманись. Оп, я застрял Ну смотри, что он сделал, ну, за... и зачем так делать? давай и что? это как? типа раунд отдал, то что он умер точнее, случайно убил о, Дэнди звали Нет, не зарегала. А вот у неё сразу зарегала, видишь? А меня не регает ни хера. А нет, зарегала. Почему? По а я прошел, я прошел. Что? Я тоже. Euh, Слился один, ебать tá, блин, жарко, нифига Что-то не слиться Ты можешь стенки так не ставить, по-братски? Привет. Просто он прямо в меня стенки ставит. У меня в этой карте сразу две проблемы. Урон не рягает, Вот опять дал. Виж, 212 дал. А ему что? А ему в кофе. Он даже опять видишь, урон не прошел. Опять урон не прошел. Я а прошел. Вот у него видишь, сразу проходит. Я не понимаю. Мне просто два раза урон или три не прошел. Чел, челла колбаса привет. Дизи кикали из Лизи. Да, он по фану. Кого еще раз? Очень А, урон проходил, член. да? Он не пройдет. Я, я думал, урон не проходил. <вес> да блин, нифига я не слышу сейчас этих идиотов. заглушу. Трэш а Ютуб. Говори еще раз. И зачем? Пранк. Какой пранк? Трудом, и... А, типа, ты хочешь меня выложить? А, ну давай выкладывай не, да. выкладывай <связывая> да ну если хочешь выкладывать <связывая> наш <ж> типа контент <связывая> давай ну вообще волчар не для смс конечно но ладно эти играют вот им заняться ничем <связывая>